Добро пожаловать на Форсаж-Инфо! Вы поймете, что сделали правильный выбор, продвигаясь в системе и выполняя ее рекомендации. Над текстом вы видите, что осталось менее 20 минут, чтобы успеть получить доступ к эксклюзивной аудиозаписи от миллионера. Его рекомендации позволят и вам преуспеть в жизни. Для этого вам нужно ввести свой скайп и нажать кнопку «ОК». Второго шанса не будет. Итак, что вам нужно сделать прямо сейчас? Шаг номер один. Нажмите на кнопку «Перейти на бизнес-модель». Посмотрите все видео до конца и получите ответы на три вопроса. Первый. Что за тема? Второй. Какие деньги вы сможете заработать? И третий. Что для этого нужно делать? Перед просмотром подготовьте блокнот и ручку. И все, что будет интересно, запишите. Шаг номер два. После просмотра видео откроется полная версия страницы «Бизнес-модель», где вы узнаете интересующие вас подробности. Шаг номер три. Срочно свяжитесь с куратором. Его координаты слева в меню. Он покажет, как работает наша система и что нужно сделать, чтобы заработать свои деньги. Смело жмите кнопку и действуйте. У вас все получится!